Выбор профессии достаточно сложный вопрос, к которому стоит отнестись ответственно. А как современным студентам получить шанс оказаться в перспективной компании после окончания учебы? Казанский федеральный знает ответ. Так 16 декабря Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ провел для своих студентов и выпускников день карьеры. С тем, чтобы наши студенты познакомились с пожеланиями, с вакансиями, ну и соответственно понимали, что их Время обучения в Институте вычислительных, в вычислительной математики и информационных технологий не напрасно, а те знания, которые они приобретают, будут востребованы на рынке труда. Студенты могут привлекаться к работам компаний уже сейчас. Будучи студентами, но не обязательно в качестве сотрудника, это может быть сотруд... взаимодействие на уровне выполнения курсовых проектов, курсовых работ, прохождения практик, выхода на выпускную и квалификационную работу, на дипломное проектирование. Мероприятие прошло в формате выставки, в рамках которой представители IT-компании рассказали студентам и абитуриентам, выпускникам о возможностях трудоустройства, также участие в проектах компании и последующего карьерного роста. А каких сотрудников они хотят видеть в своих компаниях? На самом деле, самое главное – желание. Это у нас прям входной критерий, потому что, как у нас говорят, один мотивированный сотрудник стоит трех-четырех немотивированных. Мы обращаем внимание, что именно студенты, и в том числе и имеют приходят такие заряженные, настроенные на работу. У нас достаточно много иностранных заказчиков, и поэтому вот знания в английском тоже является плюсом. На самом деле мы не зацикливаемся, какой диплом, какое образование, какое что. Мы общаемся с человеком, да, мы видим, что он реально знает, что он реально делал, да, и как он это хорошо знает. То есть какие-то э, там красный диплом, не красный диплом, нам не важно. Да, то есть потому что ну, разные жизненные ситуации, разные люди, разные преподаватели. Все мы учились в университете, все мы это прекрасно понимаем. Студенты Института вычислительной математики, в свою очередь, с профессией определились сразу. Так студентка третьего курса в своей будущей карьере хочет видеть не только рост по карьерной лестнице, но и развиваться как личность. Ну, вообще, IT – это перспективное направление и перспективное именно в Татарстане, поэтому сюда прямая дорога. Вообще, мне это очень нравится, потому что, несмотря на то, что многие думают, что программирование IT – не очень творческая профессия, я убеждена в обратном. И мне нравится именно творчество в этом направлении. Я хочу, чтобы у меня одновременно хватало времени на все. То есть, чтобы я успевала и развиваться э, в плане карьеры, и развиваться творчески, и заниматься еще своими хобби. То есть, чтобы моя работа могла делать мою жизнь еще разнообразнее. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.